Всем привет! Из выпуска вы узнаете новости из мира моды, встречи с любимыми дизайнерами и, конечно, модные советы. А с вами я, Елизавета Хамидова. Не переключайтесь! Где отпраздновала свой день рождения звезда Ким Кардашьян? Разбор образа Бейонса с красной дорожки как одеваются супермодели в обычной жизни. От обычной школьницы до королевы красоты. Путь успеха Анастасии Годуновой. Вы узнаете о ярких акцентах, которые разбавят осенний образ. Друзья, смотрите программу «До 17 и старше» и рубрику «Фэшн». Первая новость будет неожиданностью для вас. Как одеваются супермодели в обычной жизни? Давайте разберем образ супермодели «Карли Клосс». Это на красных дорожках появляется супермодель Карли Клосс во всевозможных вечерних платьях, в которых трудно даже дышать. В обычной же жизни звезда предпочитает обычные, максимально удобные вещи. Доказывает это ее последний выход в свет. Папарацци заметили Клосс на прогулке, для которой она выбрала базовые прямые джинсы, коричневый пиджак и черное боди. Лаконичный образ на каждый день дополнили сумка Louis Vuitton и лоферы из лаковой кожи. Вторая новость потрясет ваше воображение. Настя Кадунова прошла длинный путь к известности. Но зато сейчас она открывает и закрывает модные показы на неделе моды в Москве. Как же развивалась карьера Анастасии? На киноплощадке Настя появилась в три с половиной годика и уже в двадцать году она снялась в полном метре. Маленькую девочку заметил сам основатель тележурнала Яролаш Борис Грачевский, который открыл звезд как Наталья Ионова, то есть Глюкоза, Влад Топалов, Сергей Лазарев, Юлия Волкова из Тату, Ольга Кузьмина из сериала Кухня и многие другие. Первую коронную титул «Маленькая мисс России 2015 Анастасия завоевала в 9 лет. В 2019 году она была отмечена в номинации «Юная леди России» за благотворительность. Анастасия – частный и почетный гость конкурсов красоты и талантов, образец трудолюбия и целеустремленности. Третья новость. Об этом можно узнать только из нашей программы. Осенняя палитра из белого, бежевого, серого и черного цвета, согласитесь, навевает лишь тоску и уныние. А настроение можно поднять с помощью яркого трикотажного свитера с широкими рукавами и высоким воротом. Полосатый свитер станет ярким акцентом даже в самом простом образе. Носите его с классическими джинсами, широкими брюками, юбкой или даже поверх летнего платья. Такой свитер, во-первых, станет отличной базой и одним из цветовых акцентов в образе. Во-вторых, поддержит в с другим принтом, например, клетчатый, усилив один из встречающихся на рисунке оттенков. А в-третьих, позволит по-новому взглянуть на привычный дуэт трикотажа с классическим синим донимом и черной гладкой кожей. Вот вам отличный повод париться в шкафу и найти любимый бабушкин свитер. Ну или же просто вдохновиться нашей подборкой. Побегитесь по модной радуге и обратно в поисках идеально уютного лекарства от хандры. Нашли свой цвет? Жду ответ в комментариях. Четвертая новость будет полезна всем модницам и модникам. Появление Бьонсы на каком-либо светском мероприятии – это событие голливудского масштаба и размаха таким редким выходом, особенно если они происходят всей семьей, самая высокооплачиваемая певиц на планете относится очень и очень ответственно. Ее образы нельзя сравнить ни с одними другими. На этот раз неожиданностью для поклонников стало появление Бьемсена на пятом ежегодном гала-концерте в Калифорнии. Основная тема мероприятия была посвящена моде 1920-х по 1950-х годов. Поэтому Поэтому для этого ивента Бьонса заказала костюмированное платье гуче в черно-белой расцветке, без бретелек, с атласным лифом и длинным шлейфом из перьев, и две сверкающие звезды на груди, что было данью родному штату Техасу. Бьонс дополнила свой образ розовыми перчатками, которые стилисты называют оперными, а также шикарным клатчем Дольче Габбана. Неудивительно, что Бьонсе была в центре внимания весь вечер, и других гостей пресса просто не отметила. Пятая новость обязательно к просмотру. Вы узнаете самые модные советы только из нашей программы. Совсем недавно отпраздновала свой день рождения звезда Ким Кардашьян. Для своего личного праздника она выбрала сверкающий тоталук Дольче Габбана, который состоит из бюстгальтера и брюк. Образ она дополнила сапогами на шпильке и колье чокером с гигантским крестом. Милар которая была одета в брас со стразами и блестящие брюки, ее гости отправились в In-N-Out, чтобы купить бургеры и картошку фри. Телезвезда поделилась постом у себя на страничке в соцсети. Как же вкусно, говорит Кардашян в своем ролике, параллельно откусывая кусочек бургера. А планировала Ким посетить своего любимого рэпера в Лас-Вегасе. Однако компании пришлось вернуться в Лос-Анджелес. По словам телезвезды, пилот ее частного самолета сообщил, что не сможет произвести посадку в аэропорту назначения из-за неблагоприятных погодных условий. На этом наш выпуск подошел к концу. Надеюсь, мои советы и модные новости для вас были интересными и полезными. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях, пишите свои комментарии под этим видео и ставьте свои лайки. Ну а с вами была я, Хармидова Елизавета. До новых встреч в эфире!